Вы когда-нибудь задумывались над вопросом, что означает коричневый цвет? В этом видео мы вам расскажем обо всех значениях коричневого цвета. Изначально коричневый цвет, затемненный желто-красный, это символ Земли. Этот цвет несет в себе мощную импульсивную жизненную силу красного, которая за счет затмения сдерживается. В коричневом цвете появляются такие характеристики, как стабильность, преданность, прочность, надежность и здравый смысл. Этот цвет выражает жизненное ощущение тела, успокаивает, поддерживает во время тревоги и помогает устранить волнение. Это чрезвычайно консервативный и престижный цвет. Те, кто выбирает одежду коричневого цвета, это люди, которые наделены чувством долга и ответственности, обладают ровным характером, ценят юмор, комфорт и гармонию домашнего очага. Почитатели коричневого цвета всегда делают только обдуманные поступки, они не любят спешки. Очень часто такие люди предпочитают спокойную обстановку и стараются избегать шумных компаний. Ко всему этому почитатели коричневого цвета очень властные натуры, они любят управлять и все держать под контролем, дабы твердо стоять на ногах. Любители коричневого цвета всегда поддержат трудную минуту. Такие люди практически не любят путешествовать, они всегда предпочитают оставаться в привычном окружении, не выходить из своей зоны комфорта. Тем более, что страсть любителей коричневого цвета – это ощущение безопасности и твердой почвы под ногами. В интерьере использование коричневого цвета помогает достичь ощущения уюта. В предметах обстановки лучше всего применять дерево разнообразных коричневых тонов. Тем более, что с медицинской точки зрения коричневый цвет способствует снижению нервно-соматического стресса. Если у вас есть желание почувствовать на себе влияние коричневого цвета, выбирайте наиболее подходящие оттенки и получайте мощный заряд эмоций, которые вам подарит этот загадочный и консервативный цвет. Подписался на канал? О всем мире ты узнал!